Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. Сегодня вопрос Андрея, вопрос следующий. Можно ли приобрести на торгах по банкротству трактор, как металлолом, на публичных торгах, на торгах по банкротству? И сделать это все удаленно, без выезда в другой конец страны, и оформив договор купли-продажи также удаленно. Давайте разбираться по порядку. Первое. Торги по банкротству проводятся в электронном формате, на электронных площадках. Чтобы проучаствовать в этих торгах, вам нужно лишь доступ к интернету, доступ к компьютеру и вашу электронную подпись. Поэтому да, проучаствовать в торгах, в любых, неважно, что вы покупаете, вы можете удаленно не выезжать на адрес, где находится то имущество, которое вы планируете приобрести. Вопрос второй. А можно ли оформить договор купли-продажи удаленно? После того, когда вы стали победителем на торгах, конкурсный управляющий должен направить вам всю документацию на подпись. В этом случае вы можете получить ее все по почте России или с помощью курьера. Обговорите этот момент с конкурсным управляющим, сообщите ему адрес ваш, который нужен для получения всей документации, и вы сможете сделать также это все удаленно. Я желаю вам победы на торгах, зарабатывайте, работайте профессионально, всем отличного настроения. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть другие вопросы, мы с радостью на них ответим. Для этого просто напишите ваш вопрос под этим видео или в специальном разделе в наших соцсетях или на нашем сайте. Всем пока!